Всем привет от сайта Солнце Испании. С вами я, Дмитрий. Хочу дать один совет хозяйкам, которые снимают апартаменты в Валенсии. Не отели, естественно, а апартаменты, где есть возможность готовить самим. Можно очень быстро приготовить Сибаса или Дораду. И сейчас я покажу, как это делается. Это очень легко и очень быстро. В Меркадоне покупайте несколько рыбин. Сибаса или дорады также соль вот такая есть соль называется саль груэса это морская соль но крупная и делаете на противе две солевых дорожки укладывайте рыбу но кстати в меркадоне просите чтобы вам почистили внутренности если есть какие-то проблемы с языком это нормальное явление показывайте жестами что ничего делать не нужно этой рыбой и в домашних условиях то есть уже в апартамент вы сами спокойно сможете ее обработать то есть вытащить из нее все внутренности вот. и на эти две солевые дорожки укладываете рыбины сверху посыпаете той же самой крупной солью и поливаете немножко сверху водой все потом ставится в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов и все ждем Будем смотреть дальше что у нас получится. забыл сказать что рыбу нужно положить или на фольгу или на пергамент ну, минут через 15 заходите на кухню она уже готова глаза у нее побелели все можно спокойно есть вот и когда уже готова просто снимается вот эта вся чешуя вместе с соли и получается вот такой вот нежное филе. Все, готово.